8 сентября в Санкт-Петербурге пройдут выборы губернатора. Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение открыть избирательные участки и вне города. 62 участка в Ленинградской области и еще, что удивительнее, 15 участков в Псковской области. Якобы там тоже есть петербуржцы-дачники, которые хотят проголосовать за губернатора. Мы решили поехать в выходной день в Псковскую область и проверить, действительно ли там есть 45 тысяч избирателей-петербуржцев, о которых говорил глава горосбиркома Миненко. Всего в Петербурге на 1 июля 2019 года насчитывается 3,8 миллиона избирателей, а 45 тысяч за пределами Санкт-Петербурга, о которых говорил глава Горсбиркома, это всего лишь 1,2% от этого количества. В 2018 году так уже делали. На выборах мэра Москвы были открыты участки в Московской, Калужской, Владимирской и Тульских областях. Тогда явка на таких участках составила более 70%, когда в самой Москве чуть больше 30%. Удивительная разница более чем в два раза. Явка на некоторых участках составляла 100%. Очень похоже на фальсификации, не правда ли? На таких участках Собянину прорисовали 60 тысяч голосов, а это в полтора раза больше, чем набрал, например, кандидат мэра Михаил Балакин. К Санкт-Петербургской избирательной комиссии обратился только один человек с просьбой проголосовать вне Санкт-Петербурга. О создании избирательных участков за пределами города попросили главный садовод города Андрей Лях и так называемый правозащитник, состоящий на службе Кремля Александр Брод, который на акции 27 июня в Москве увидел провокацию кандидатов и тревожную майданную картинку, которую спровоцировали незарисимые регистрированные кандидаты. 47, 53 регионы. Предыдущей машины не вижу. 47-й вон еще и регион, пока что машин с регионом города Санкт-Петербурга не так уж и много. Но будем смотреть, что дальше. Больше половины людей здесь, это вообще не имеет значения, они даже делают голосовать Но они просто отдыхают. А этому смысл, если речь идет о том, есть ли смысл открывать избирательный участок, я думаю, если важно. Вот на берег мнение. просто выйти, все питерские, они отдыхают. Наверное, можете оценить, здесь много из Петербурга жителей. Больше 50, меньше 50. Да, меньше, конечно. Просто здесь открывается избирательный участок вот, для того, чтобы дачники из Санкт-Петербурга пошли и здесь проголосовали. Вот будете ли вы в сентябре здесь или уедете в Санкт-Петербург? Нет, здесь не будем, естественно, в Санкт-Петербурге. Понятно. А как, по вашему мнению, то есть местные тоже уезжают в сентябре или остаются здесь? Уезжают, но вообще вы на выборы ходите? Вообще, нет. вообще не ходите. Не интересуетесь политикой. Нет, Понятно. Политика интересуемся, но правда-то нет. Угу. Как бы мы ни интересовались, все равно все деньги решают. Путин как захотел, угу. так и будет. Ваша соседка по магазину подсказала, что вы как раз-таки знаете о том, что пройдут выборы, и тут будет открытый избирательный да. участок. Я председатель этого участка. А, вы председатель этого участка? Как интересно. А расскажите, пожалуйста, а может быть вы знаете, почему выбор был сделан именно в, эту, в сторону этой деревни? Тут не такое большое количество населения, и насколько я понимаю, вот местные жители говорили о том, что, точнее не местные, а вот ребята, с которыми только что разговаривали, о том, что большинство на озере просто ну, как бы, приезжают, уезжают. Нет, почему так решили? Ну, выборы губернатора Санкт-Петербурга. Да. да. Uh -huh. А у нас в деревне местных действительно в деревне-то ну, вообще разварячился. Но очень много дальше округа ну как бы у нас же будут всего два участка открыты на территории а у вас уже будут всего два, два участка будет в Бдове и у нас ага. и соответственно потому что поэтому значит ну, дач очень много у нас в районе жителей Санкт-Петербурга а выборы 8 сентября ага. соответственно половина народу ну как наверное посчитали нам ну как бы нас никто не спрашивал на самом деле ага. наверное посчитали там что Половина народу будет еще на даче. Это еще грибы, лес. Вам не кажется, что это странно? 8 сентября, это как раз-таки вот 1 сентября, ребенок идет в школу. 8 сентября выборы муниципальных депутатов а. Санкт Петербурге губернатора, и люди просто берут и уезжают, и мы открываем участок в Псковской области, даже не в своем как бы субъекте. Мы, для Ниннеград. меня, понимаете, не то что странно. Мне сказали, надо, ну, как бы, да, я работаю. Но дело в том, что я живу здесь постоянно. И вот здесь, вот, вот в магазине, я работаю 12 лет. Uh -huh. И мы наблюдаем такую ситуацию, что дачники у нас с дачу уезжают, но к началу октября это точно. Uh -huh. У нас очень много пенсионеров, которые ну, приезжают на дачу и живут здесь вообще постоянно, но прописанные будучи в Санкт-Петербурге. Uh -huh. Поэтому я не знаю, может быть, может быть, понимаете, но как бы нас никто не спрашивал. Uh -huh. Я вообще была очень удивлена то, что у нас открывают очень, dro очень. другая область. Да, конечно. это совершенно, у нас это первый раз такой в жизни не было, но в принципе, у нас очень большое население дачников. То, что там люди говорят, молодежь, то, что приезжают просто на озеро, это все глупости. На озеро, да, приезжают, но у нас собственного населения, ну, совсем немножко. А если учесть летом, у нас население увеличивается, ну, раз в пять, наверное, точно. И за счет, в основном, за счет жителей Санкт-Петербурга. Это основной. Окей, okay. хорошо. А вот вы не боитесь, что... Ну... Вот мы ехали, дорога неспокойная, нестабильная, асфальт не везде радует нас yeah. своим покрытием. Вы не думаете, что вот вы, вас проголосуют люди за одного человека? А в Санкт-Петербург бюллетени уже поступает Понимаете, другого. я вообще ничего не боюсь, потому что я там не живу, я голосовать-то не буду. Мне все равно, кто там будет губернатором. Вот на самом деле, мне, как председателю комиссии, вам да, все равно. мне вообще все равно, кто будет в Петербурге губернатором, кто им станет. Потому что я там не живу. Придут люди, дадут голоса. Это вообще не мое дело. Ну, вот, вот вы соберете. Э -э а я не знаю, как дальше будет. Нас еще никто вообще нам... Вот я, как председатель комиссии, могу вам сказать... Я еще вообще ничего не знаю, как эта процедура будет проходить. Uh -huh. Для меня это темный лес, потому что я сама не могу представить, что я буду делать. Uh -huh. А вы председатель Тика? Нет, я не Тика, НИКО uh -huh. здесь. Ой, а, вы председатель НИКО? Да. да. Выборы вот буквально на А у вас не должны были быть никакие выборы 8 сентября? У нас нет, у нас вообще нет своих мест. Если будет стопроцентная явка, но при этом все проголосуют за единоросса, мне кажется, это будет фальсификация. Конечно. Вот. А вы думаете, у нас не так? Давно уже, да, пора поменять президента, это точно. Еще В сентябре все это будет проходить, 8 сентября. Я, естественно, уеду. Там процесс будет идти. А, вы член э, избирательной комиссии в Санкт-Петербурге? Санкт-Петербург. А, я думала, вы член избирательной комиссии местного. Я сегодня просто поговорила уже с большим количеством людей, и никак не могу понять, действительно ли есть тут вот жители Санкт-Петербурга. Я думаю, что смысла нет. Нет смысла? Я так думаю, смысла нет. Доброго дня. А Подскажите, пожалуйста, а вы имеете отношение к Санкт-Петербургу? То есть как-то прописанные, может быть? Боже, Сан... бога, что я там забыл? Что вы там забыли? А как, по вашему мнению, здесь много жителей из Санкт-Петербурга? То есть дачников, там еще где-то? Дачники. Дачники. Он туда... Нет, прям вот в этой деревне? Да, прям в этой. Прям в этой, да. Прям будет открыт избирательное участок. Я живу в городе Санкт-Петербург, угу. работаю в правительстве Ленинградской области. Угу. Как, вы, как вы к этому относитесь? Чему к созданию училась? избирательных участков вне а, Санкт-Петербурга? Ну, вот нормально, эта практика уже существует. Как... А вы не считаете, что возможны фальсификации? Я или считаю, еще что то все, что Большой будет. Понятно. Вот мы, собственно, приехали выяснить, а есть ли тут санкт-петербуржцы, и действительно ли это оправданная мера. Мало тут питерских. Мало питерских? А вы тут живете? Я тут работаю. Вы Я выбор выбор. по телевизору, как Путин там за каким-то оленеводом на вертолете гонялся, чтобы он проголосовал. Это не выборы, это обман, хотите сказать? Не знаю. Я про выборы вообще стесняюсь говорить. А почему? Особенно на камеру. Да не бойся, почему? Да, потому что, когда были выборы Путина, мы стояли в порту, и там 80 машин стояло. Никакого избирательного пункта там не было, угу. и всем было наплевать. А он за каким-то оленеводом там гонялся на вертолете. Смех. Скажите, пожалуйста, много ли в деревне Ершова Санкт-Петербуржцев? Скорее всего, нет. Или тут никого Им нет? У на нас в деревне здесь нет такой необходимости. У нас за наших-то никто не ходит голосовать, а тут еще Питер. Мы поговорили с жителями Псковской области и дачниками Санкт-Петербурга и выяснили, что затраты на организацию пунктов для голосования в других областях – это лишние траты бюджетных средств и прямой путь к фальсификациям. В то же время по ВГДРК показывают заказные репортажи о необходимости дополнительных избирательных участков жителям. Но даже Элла Александровна Памфилова предлагает Горосбиркому отменить решение о создании дачных избирательных участков Псковской области на губернаторских выборах. Мы съездили и увидели своими глазами – там почти нет петербуржцев. Несмотря на все требования ЦИКа, Санкт-Петербургская избирательная комиссия не отказалась от избирательных участков вне Санкт-Петербурга. Удивлены ли мы? Ну, конечно же, нет. Сейчас очень важно стать наблюдателем на этих выборах, потому что только так мы сможем проконтролировать жуликов из Единой России. Ну а если власть хочет, чтобы граждане ходили на выборы, в первую очередь нужно допускать независимых кандидатов. Мы боремся за это на муниципальной кампании. А что касается выборов губернатора, то 8 сентября Санкт-Петербург голосует за любого, кроме Беглова.